Всем привет, ребята! С вами Шевчик в деле. Сегодня я вам расскажу про новый интересный проект, называется Bitcoin Monster. Тут, как на сайте, написано монтизируйте свой актив. Сайт полностью на английском языке. Если переводчик неправильно привел, не обращайте внимания, если там какие-то неточности в переводе будут. В общем, что можно сказать насчет этого проекта? Это новая децентрализованная и анонимная криптовалюта Bitcoin Монстров была разработана, так вы понимаете, хорошими разработчиками, которые имеют одинаковое зрение. Наша главная цель сделать мгновенные и частные платежи с помощью системы MasterNode, которая обеспечивает стабильную отдачу от инвестиций. То есть, что можно сказать? Монета на алгоритме Neoscript. Сегодня только открылись пулы, буквально, я не знаю, пару часов назад. Все открылось, все работает, никаких у них... Ошибок, ничего не было. Все работает отлично. Что еще можно сказать? Команда здесь хорошая. Я здесь с разработчиками пообщался. В общем, они мне много всякой интересной информации предоставили. То есть, всего поставка 32 миллиона монет будет. Награда за блок получается 10 монет. В среднее время, как вы видите, 3 минуты нахождения блока. Так что, в принципе, в принципе добывается неплохо. Можно покопать ее. Самое главное, что уже готов GUI кошелек. Также даже под MAC. Потом сделали CMD кошелек, то есть консольный. И даже есть исходники под Linux. Там тоже кошельки имеются. Что еще можно сказать? Дорожная карта. Довольно-таки интересная у этого проекта. Получается, смотрите. Они создали свой проект в январе, сделали э, полностью сайт, сделали, настроили его и сегодня только вот официальный запуск получается. Сегодня они только запустили и у них еще будут э, баунти, так что можно попасть на розыгрыш. Мне кажется, когда это монета выйдет на биржу, у него будет неплохая цена, то есть на этом уже можно немного заработать будет. Сам проект мне интересен лично для меня, вот, надеюсь вам понравится. Смотрим, что будет дальше у нас в апреле. То есть, уже в апреле будет включен биткоин на такие биржи, как BTC Alpha, Stock Exchange и тому подобное. То есть, в общем, будет много интересных бирж и хороших, известных. То есть, торги будут хорошие, цена в этой монеты будет хорошая. Следующее, смотрим. Будет работать вместе с платформой Masternode, Steking чтобы сделать ее автоматической автоматическое узлы хостингов, получается так что еще можно сказать насчет этой монеты добывается сейчас на Angry Pool и Ghost XS как-то так правильно точно не помню как называется в общем оставлю все ссылочки на веб-сайт на тему на форуме дискорд оставлю все ссылки будут в описании что ну, как не знаю, честно для меня меня радует то, что они как бы схватили за проект хорошо и хотят запустить его потом еще на CoinMarketCap, то есть добавить его на такие платформы, то есть у них будет по-любому большой объем торгов, и они попадут на CoinMarketCap, онлайн и может быть даже когда-то Bitcoin переплюнут эфир и тому подобное. Ну, либо, по крайней мере, в топ-100 они точно войдут, а может быть даже их топ-10 монет. Так что я думаю, сейчас можно их пока покопать, так как сложность невелика. В принципе, этому есть место быть. Ну и дальнейшие, потом их не обновление веб-сайта, э, ой, извиняюсь, веб-сайта, э, сделают мобильные кошельки, то есть можно будет прям с телефона расплачиваться, что очень удобно. И потом добавят на крупные биржи, такие как... Хит BTC, Coin и Binance. В общем, дорожная карта у них такая прям перспективная, интересная. Ребята, я вижу, хорошо взялись за свое дело. Они в этом разбираются. Так как они стартовали, никаких, как обычно, там бывает, заминки, там, то блоки нищие, то еще что-то. Здесь проблем никаких не было. Скачал кошелек, просто писал свой адрес. Я выпущу следующее видео о том, как правильно настроить и на каком майнере на карточках AMD можно добывать Neoscript с хорошим хэшрейтом. как это все настроить, как это все сделать, как это все работает. Потом они сделают еще получается веб кошелек, можно будет я так понимаю и прям на бирже потом майнить, ну посмотрим как будет дальше все это продвигаться. Можно смотреть также, за ними следить в Твиттере, в Discord, заходить и на Bitcoin Talk. У них там официальная тема, на которой много чего интересного пишут. И у них постоянно идут обновления, и они никогда не останавливаются. Они постоянно обновляют, обновляют и обновляют. То есть, проект, наверное, зайдет хорошо. И мне кажется, на этом можно будет неплохо заработать. А тем более сейчас, так что можно заходить там даже за скажем так за твиты за ретвиты э, будут ставить скажем так выбирать победители там аэродропы разные есть в общем вариантов вас ой, масса вариантов <laughs> извиняюсь запинаюсь э, как можно будет получить эту монету то есть получили ну а потом уже сами решайте что именно с ней делать в общем я ребята на этом все давайте соберем там не знаю Полтиничек лайков под этим видео я выпущу скоро новое видео, так что подписывайтесь на канал. Давайте попробуйте, не знаю, я лично эту монету поставил, на меня сейчас в данный момент манится, и все ссылки оставлю. Все будет задавайте вопросы, на все вопросы отвечу. В общем, всем удачи, подписываемся на канал.